Доброго времени суток! Вы на канале компании Радио Сила. В этом обзоре мы расскажем вам про портативный трансивер i-Radio 888, но обо всем по порядку. Итак, начнем с комплектации. В комплект входит тело радиостанции в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси, Аккумуляторная батарея литиево-ионного типа, емкостью 1800 мАч. Двухдиапазонная гибкая антенна с СМА разъемом длиной 21 см. Настольное зарядное устройство без съемного кабеля идет сразу с вилкой. Примерное время зарядки 3 часа. Ну и конечно же ремешок на руку и пластиковая клипса на пояс, которая вставляется в аккумулятор. Вот так радиостанция выглядит в собранном состоянии. С лицевой стороны мы видим прорезиненную DTMF клавиатуру и дисплей, который тут по сути ничем не выделяется. Сверху, как обычно, у нас регулятор громкости, он же включает радиостанцию, светодиодный индикатор приема и передач и SMA разъем под антенну. Слева мы видим три кнопки, большая синяя, это кнопка передач и две программируемые. С правой стороны под верхней уплотнительной заглушкой разъем гарнитуры по типу Kenwood. Он же служит у нас для программирования радиостанции. Под нижней заглушкой Type-C разъем для зарядки радиостанции. Во время зарядки верхний индикатор сообщает нам о состоянии зарядки. Частоты на передачу. 136, 174, 200, 250, 300, 350, 400, 470 МГц. Частоты на прием. От 118 до 660 МГц. 128 каналов памяти. Рабочее напряжение 7,4 вольта. Мощность на передачу до 5 Вт в зависимости от выбранного диапазона. При этом ток потребления 1 А, габариты без антенны 108 на 59 на 38 мм. Функционал тут довольно богатый. Радиостанция в целом похожа на модель профи. В меню 33 пункта, которые подробно описаны в инструкции. Все показывать мы не будем, остановимся только на некоторых особенностях. 23 пункт. маскиратор речи. Тут выполнен в виде инверсии. Проверка. Проверка. Несмотря на то, что дисплей отображает одну частоту, iRadio 888 может быть настроена на прием двух каналов, даже в разных диапазонах. 25 пункт меню, функция частотометра, позволяет определить частоту другой рации. Субтона тоже определяет, но к сожалению не отображает их. Одна из особенностей. Это беспроводное клонирование настроек на такую же радиостанцию. Будьте готовы к тому, что эта функция очень быстро садит батарею. Ну и последняя особенность этой модели, пожалуй, это мультидиапазонность. Помимо стандартных 136-174, и 400 470 она может работать в речном диапазоне 300 350 мегагерц мощность при этом не теряется и также поддерживает садком то есть работу через спутники прием авиадиапазона 118 136 мегагерц осуществляется в амплитудной модуляции Радио 888 интересная модель в плане функционала. Поэтому интересна она будет в первую очередь радиолюбителям или тем, кому нужны нестандартные частоты. Зарядкой Type-C в наше время уже мало кого удивишь. А вот дисплей довольно нестандартный. Он представляет из себя ударопрочный светодиодный LED-дисплей. Приобрести данную модель радиостанции вы можете в отделах нашего магазина или на сайте компании.